Дмитрий Иванович, рад видеть вас после перерыва, достаточно долго, вас здорово, что вы снова <с> к нам вернулись. Спасибо, здравствуйте. я тоже. <с> Хочется э, услышать э, ну, историю нашего знакомства э, и ваше впечатление от э, того, что мы с вами уже, мне кажется, что около 10 лет э, вместе, если можно так сказать. Да? Даже не верится, что да, 10 лет прошло. Даже не верится. И... Э, я благодарен за то, что на этапе нашего начального знакомства, по-моему, да, которое как раз дало да, да, -про были улик... проблемы очень большие. Да, э, вы согласились принять участие в том, э, ну, это, это не эксперимент, да, показательном выступлении. Я должен сказать, что мы метеориалично фиксировали коронки в достаточно интересных условиях. В условиях, э, как, как назвать это? Это было за стеклом, это было шоу какое-то такое, все смотрели. Большой экран был, и очень много людей, как будто ну, для меня это был первый и последний раз, когда я чувствовал себя человеком, который пользу какую-то приносит. Обычно мне польза какая-то. А тут какое-то было ощущение, что я для чего-то нужен. Было такое необычное ощущение, что ты не только себе что-то получаешь, но еще кого-то обучаешь в своем не подопытный, конечно, кролик, а наоборот, учебный хороший какой-то материал. Ну, и поскольку результат был, ну который превзошел мои ожидания, честно говоря, сколько лет прошло, вот, э, сейчас мы столкнулся, я сейчас был там далеко, на Маврикии, там люди совершенно не занимаются этим, был проблема с зубом. И когда стал вопрос, например, э, выявить, что у меня, то есть никто не поверил, что это... На самом деле, не мои зубы, по они отличаются, немного по цвету остались. Потому что примык... то есть я так, ну, не специалист все-таки, а характеристики примыкания, которые вот много лет держатся, промежутков между зубами, то есть они очень сильно хвалили и сказали, что у них нет такого уровня специалистов, чтобы делать, объективно, mm -hmm. по крайней мере. Хотя там уровень, я так понимаю, очень хороший, ну, врачей. То есть там индусы, наши, они то есть, ну, много что делают и требовательны. Uh -huh. Это, это, это не, не такая как бы вещь, такая простая. По крайней мере, когда мне лечили, то есть он настолько трепетно тоже относился, я вот такого трепетного отношения не видел больше никогда. То есть это, это реально, они очень дорожат клиентами, всем делают. Это объективная какая-то вещь была. Очень удивительно. Я вот... Поэтому делюсь с вами, что это не то, чтобы там гордиться или еще как-то. Это очень хороший действительно был опыт и качество очень хорошего вот Надеюсь, что у меня прослужит еще, честно говоря, долго. Я не люблю хвалиться, потому что после этого что-то случается. Надеюсь, будем считать, что это тоже. Будем считать, что это тоже кому-то послужит каким-то хорошим показателем. Мой отдельный пример в этом. Многолетнее подтверждение чего-то. То есть тоже приятно что я попал в эту категорию, когда на моем примере могу сказать, что ребята все отлично работают и надеюсь, что будут дальше работать. Опыт действительно был очень хороший и приятно было действительно с позитивным человеком его проводить в ту пору. У нас, был, у нас было, была работа с компанией «Нобель», клинических консультантом, в которой я выступал, и мы проводили действительно показательные работы. И в данном случае Дмитрий Валерьевичем использована технология процера на основе которой были сделаны его конструкции да это стандартное проверенное временем качество и вот лишнее доказательство от наших коллег с Маврики, да о том что все хорошо и это работа такого уровня они не делают а впереди у нас не менее приятная процедура имплантации которая стоит в понедельник да, да и надеюсь. уверен что мы пройдем через нее так же как и Через все остальное. Уверен. У нас компания Нобель нас поддержит. Уверен. Пожизненной гарантии. Пожизненной гарантии, тем более. Спасибо. Все, вам спасибо, да, и спасибо. до понедельника. Да. Все, Всего доброго.